Артюр Рембо, Моя богема, фантазия. Я ушел кулаки, пряча в драных карманах, И в таком же пальто, измочалином в дым, Брел о муза один, Был вассалом твоим, О-ля-ля, весь в мечтах о любовных дурманах. На штанине дыра широченной была. Мальчик с пальчик, крутя, По пути рифмы обод, фантазер собирал я со звезд Нежный шепот, И медведица та, что большая, звала. И я слушал, присев, У обочины влажной Этот добрый сентябрь, Где росою бродяжной Будто вина со лба Пролились ручейки, Где среди фантастических теней Будто лиру держал у груди меж коленей И со звоном тянул на ботинках шнур.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 И медведица та, что большая звала. И я слушал, присев у обочины влажной, Этот добрый сентябрь, Где росою бродяжной вина со лба Пролились ручейки, Где среди фантастических теней Бутталиру держал у груди меж И со звоном тянул на ботинках шпурки.